Ребята, есть-то в канале Рацию хочу проверить. Вот на объездной, на меликайском кольце нахожусь. Как меня слышите? На на вот, на руку, там же Понятно, ребят принес, спасибо. Так, ну... Плюсом, все-таки, хорошо отвернуться, сделан чувствительность. Чуть убавил никаких помех. Как бы нормально, вполне достоин. Минус у радиостанции, как на 21-м канале, наверное, заметили. Это работа шум подавителя То есть, в конце радиостанции про про просто начинает шипеть. То есть, такой, закрылся шумодав и она как бы немного раздражает. На 15 -м канале в модуляции АМ это практически незаметно и никакого дискомфорта не доставляет. Но вот 20-й. канал, это, конечно, что-то с чем-то.